бисмиллях ассаляму алейкум ва рахматуллахи баракатух хотел бы сегодня показать вам тетрадь обучение письму буков арабских для детей это тетрадь где дети будут учиться писать буквы к примеру алиф как самостоятельная буква или алиф как в середине слова или олив опять самостоятельное, в конце слова. Вот так вот просто обводят дети, обводят эти буквы своими фломастерами, разноцветными карандашами или ручками. И тем самым учатся писать буквы БА. БА в начале, вот в серединке слова, в конце слова. Опять в начале, в конце слова. Та, буква та, в начале слова, в серединке слова, в конце слова, в начале и в конце. Вот так пишется буква та. Са, са, самостоятельное, в начале слова, в серединке слова, в конце, в начале и в конце. Джим буква Джим. В начале опять серединка. В конце слова. Опять в начале и в конце. Х. Буква Х, буква Х. Буква Х. Буква Х. Х. Х. смотрите Хвостик уходит под, под линию, под строчку. Даль. Буква даль. Да-ди-ду. Да-ди-ду. Да-ди-ду. Да-ди-ду. Потом уже, когда уже ребенок научится все писать эти буквы, Потом мы уже будем с харакятами уже, согласовками, с ташкилями проходить эти буквы. Ра, -ри ру Ра, РИ. -ру. РА буква РА. В начале. Э, самостоятельная буква в начале, в серединке. Вот это буква РА. РА-РА-РА. За Самостоятельная. Вот здесь она уже в серединке. Это в начале, потому что она соединение влево не дает, вправо соединяется она. В какой-нибудь букве она может присоединиться, но к ней никто не может присоединиться. Син самостоятельная буква в конце слова, самостоятельная в серединке слова присоединяется к обоим в начале слова, в серединка в конце. Шин то же самое, как син, самостоятельное в начале самостоятельная в серединке слова в начале потом серединка может, ну или не только в начале там может быть там может быть она и в середине слова если ей соединение не дала какая-нибудь э, как зай или ра или даль или даль шин в конце сада сада сада сада сада буква сада в начале, в серединке, в конце слова. Дод, дод, дод. Буква дод. Арабский язык, он именно выделяется этой буквой. Дод, дод, дод. Потому что произношение этой буквы на первый взгляд очень сложное. Но если приглядеться правила, то поймете. То, то, то, ты, ту та, сира, та, то та, толь та, сира, тл, та, та, ла, ла, ла, лолим, лолим, притеснение, лолим, айн, айн, ай, горловая буква уже а, а, и, и, и. Ай. Ху. Ай. Алямин. Алямин. Гайн. Гайн. Га. Г. Гу. Гу. Тоже горловая буква. Га гыгу. У нас есть бот, где там есть целые уроки именно по Махарич. Махарич хуруф. Откуда каждая буква происходит. Обязательно изучайте это эти уроки. Фа. Фа Фа. Губная буква Фа. Губ, губы и зубы. Здесь верхние зубы участвуют. И, и нижняя губа Фа. Фа в начале слова, в середине слова, в конце слова. Фа фи фу. К. К. Твердая буква К. Ку. Муста кы мустаки Муста кы. Мустатым кяв мягкая кя-кя-кя-ки-ку кя-кику кику кя ку, Лям-лям лям, лям в на в серединке, в лям в начале, лям самостоятельно, лям-лям-лям, буква лям, мим. МИМ. МИМ. Буква МИМ. МИМ. Нун. Под строчку уходит. Нун. Нун. Нун уходит под строчку. Если он не в серединке. Ага. Ага. В слове Аллах. Ага. Ага. Смотрите, какие разные написания. Разные написания. Вау. Вау. Ва. Ва. Ва. Ва. Ва. Я. Я. Я. Под строчку уходит самостоятельно. А... а потом уже точки у нее уходят. Я. Лям Алиф. Здесь уже две буквы. Лям Алиф. Лям Алиф. ля ля ля ля Биляль, например биляль слова ассаляму алейкум ассаляму гамза лишь гамза Гамза, она у нее разные подставки бывают может быть алиф может быть я может быть вау субхана колму ме хамдика остав и рукава ту